Книга называется беседы современной молодежи. Проверена на практике. Лайфхаки для тех, кто держит доску объявлений на простоях интернета. Я как бывший веб-менеджер моего товарища, рекомендую Саню, как профессионал в сайтостроении. Адрес странички ВКонтакте 316 05878. В качестве видеоряда смотри мои фотографии». Слайд-шоу из моих фотографий, Харьков в фотографиях. В парке Шевченко, осень 2017 года. Digital Max Cinema Present My Photoset. Итак, Corporation Box Max Present, аудиобук, беседы современной молодежи, рассказ номер 21. Сайты заказывают и сколько за них платят. 12-15 декабря 2013 года. Привет! Можешь уделить время? Вот что выскочило, когда я сегодня пытался запустить Эдап DreamWaver CS6. Отправил фото. Еще одно фото. И повторно то же самое опять. Сейчас попробую. Да, точно такое же снова. Блин, что делать? Страдаса 3, скачай непортативную версию. Вот тебе ссылочка. На сайт SoftPortal.com. Я уже начал искать. Там предлагают перед скачиванием запустить эту прогу. Ссылочка на YouTube. Ищи без запускания всяких левых прог. Понял. Скачал. Сейчас переговоры закончу. По дискам и поставлю. Вроде установил. Блин, серийники требуют. Саня, а по скайпу можешь прислать русскоязычную версию? У меня английская, ни хрена непонятно. Еще и переговоры срывались по дискам. Хоть валерьянку пей, нервы расшатались вообще. Тринадцатое число. В общем, как у тебя ситуация? Бывает такое, что все хотят на халяву книги, диски, пластинки. Как сидел без денег, так и сижу пока, блин. Ясно! Знаешь, стер сообщения. Какую версию мне ставить? Я поставил. Я поставил A, D, -B -E -D -R W, V, C, S, 3, WWE. Я не могу найти на русском, поставил на английском. Что делать? Какую хочешь, любую ставь. Ясно. Недавно случайно к белке. Подписчики записал за потом стр глюк какой-то в компьютере был. хе Бывает, ладно, Макс. Я занят тоже. Примечание. Потом я уже понял, что Саня предатель. И с белкой общался. Может, даже переспал. Пу. Давай. Пятнадцатое число. Саня, у меня вопрос к тебе. Одностраничные сайты заказывают и сколько за них платят? А 30. За самый простой, а если сложный, то от 1500 можно снимать. Это с условием, что делают уже дизайн сайта сами они. Дают уже готовый, так сказать, PSD. Гривин. Ага, гривен, конечно. Если без дизайна, то самый простой от 800 и до 2000. Опять а бум, сколько страничным читается. 10 с 50 нулями страничным. Или сландо. То же самое. А, получается 10 с 50 нулями, правильно? Ага, может даже больше. Ясно. Итак, друг, ты слушал рассказ номер 21. Назывался он «Одностраничные «А на сайты заказывают и сколько за них платят?». В качестве видеоряда ты смотрел мо фото-слайд-шоу «Харьков фотография» в парке Тараса Григорьевича Шевченко осень 2017 года. Подписывайся на мой канал, ставь лайки. Пока-пока!